Всем привет! Дочь и сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с праздником Пасхи, спев песню и прочитав стихи. Видео поздравления юморист выложил на своей странице в Инстаграм. Елизавета и Гарри спели песню, а также продекламировали стихи. Чистым сердцем Тебя славить. Великий праздник, Дар Небес, Христос воскрес, Христос воскрес, повсюду колокольный звон, благую весть разносит Он. Пусть в мире царствует добро, в сердцах у всех живет оно. И в этот светлый день счастливый, пусть души будут все красивы простите всех благословите кулич пасхальный вы вкусите пусть радость будет в доме вашем и от любви мир станет краше а над землей несется благовес христос воскрес воистину воскрес